Добрый день, уважаемые телезрители. У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий Рустам Вафин и наш сегодняшний гость – журналист, краевед, блогер и просто интересный человек Ленар Раифович Мефтахов. Здравствуй, Ленар. Добрый день. Тема нашего сегодняшнего разговора – этногенез и происхождение этнонима татары, применительно к народу, населяющему обширный регион Поволжья и Урала, давшему название нашей республики – республики Татарстан. Сразу говорю, с тем эта чрезвычайно запутана, чрезвычайно политизирована, не имеющая единой общепринятые научной трактовки. Собственно, и мы не претендуем на в ходе нашего разговора получить такую трактовку, и, скорее, наша программа — это возможность поставить новые вопросы. По а поводом для нашего разговора стало несколько новых исторических документов, введенных совсем недавно в научный оборот которые позволяют несколько по-иному взглянуть на, на то, откуда есть им пошел народ татарский. Предлагаю, Ленар, начать наш разговор с этих самых документов, а потом перейдем к гипотезам, которые документы порождают. Ну, на самом деле, этот документ вот в плане там, э, того, как в Поволжье на территории Татарстана называли предков современных татар, он, может быть, ничего нового не говорит. Речь идет, кстати, о, 18, о документе 18 века. Вот, а, на, который был составлен на персидском а, языке и переведен а, и с могилом Гебадулиным, и опубликован буквально 2-3 месяца назад, по-моему, в журнале «Золото-ордынское обозрение», по-моему, так этот журнал называется, и сразу скажу, что этот документ интересен тем, что он написан жителям вот этой территории, причем мусульманинам то есть не русским человеком, да, который учитывали местное податное население, а уже непосредственно э, мусульманином, который здесь жил, и его э, взгляд на население, он поэтому очень интересен. Э, сразу скажу, в этом документе отсутствует э, термин «татары». Он вообще там отсутствует, да, то есть э, и, конечно, булгары тут могут сейчас начать хлопать в ладошки, но самое интересное, что в документах этих Отсутствуют и булгары да? и, Булгары а вот же булгаристы которые... Да, булгаристы любят говорить Что вот поскольку мы не встречаем В документах там 18-го, 17-го веков Татары, а мы их там встречаем, кстати это Слово татар, то мы все равно В некоторых документах в русскоязычных попадаются нам То булгары, они отсутствуют Вообще Булгары присутствуют Только в том плане, как Жители города Булгар Во время Золотой Орды то есть мы должны понимать, что город Булгар, который у нас находится в Татарстане, не является городом Волжской Булгарии, как у нас принято некоторым думать. Это город Золотоордынский, и это не просто Золотоордынский город, это первая столица Золотой Орды. И вот в этом значении, да, что вот Булгары, в плане вот жители Булгар или те, которые относились к так называемому болгарскому вилоету, да, вот, то есть в этом понимании мы слово булгар, конечно, встречаем, но как этноним, как название народа, оно полностью отсутствует, и там связывать с Волжской Булгарией, конечно, можно, какая-то преемственность, конечно же, была, но такого самоназвания булгары у предков татар не было, по крайней мере в XVIII, в 17 в 16 веках. Я говорю, почему только вот про эти века, потому что документально мы имеем хорошо сохранившиеся документы только по этому периоду. Более ранний период он плохо представлен. А что это за документ? Что он себя представляет? О чем велась в нем речь? Что хотел автор этого документа сказать? И почему это написано на персидском языке, а не на татарском? Ну, нужно понимать, что татары владели... Ну, не все татары, да, но, по крайней мере, опять же, не татары, предки современных татар, а, владели как минимум тремя языками. Да? Грамотные татары. Это а, арабским, татарским, и не просто татарским, еще и старо-татарским, да, то есть старо-татарский язык, он отличался от а, разговорной речи, и персидским. Персидский язык, это был язык не только поэзии, это, в принципе, был и язык, в том числе и ислама, потому что э, татары обучались и в Бухарии, и в Самарканде, и во многих других э, мусульманских центрах Средней Азии. И там э, персидский язык был широко представлен. и Поэтому неудивительно, что автор выбрал... именно, Вернее, так скажем, ничего удивительного нет в том, что, почему он выбрал э, персидский язык. То есть он просто им владел... Вот. То как... есть, примерно, язык французский для русской аристократии 19 века, правильно? Да, для татар персидский язык это был, да, что для русских было французский язык, то для татар был персидский язык, это однозначно. И вот он выбрал вот этот язык для написания этой работы. А, там, конечно, непонятно, какой национальности он сам придерживался, скорее всего, это, а, его потомки уже называли себя татарами. Вот. А, в этой работе он как бы сожалеет о том, что среди мусульман нет единства. Да-да-да. Опис... Вечный, вечный многовековой стол. Вот. Он пишет о том, что Казанское ханство пало, оно сейчас под властью русских, неверных. И какие-то определенные надежды возлагает на башкирский вилоет. Кстати, башкирский вилоет для меня это было открытие, потому что такого понятия вроде бы не существовало. Дальше, пока раньше, мне не попадалась, и вот там он говорит о башкирском вилоете, вот, и, вероятно, да, и, по сути дела, описывает ситуацию, когда людей, которые бы строго придерживались ислама, не так много, да, то есть там проявление и жестокость, и чего там только нет. И вот, видимо, он в этом видит и те наказания, и те беды, которые выпали на голову мусульман по из-за того, что они отошли от религии. Вот, вот эта мысль у него там читается между строк. Поэтому вот это... Этим эта работа очень и интересна. А 18 век большой, и там разные, на самом деле, были исторические моменты в этой эпохе. К каким годам это относится примерно? Ну, вообще, он начинает не с 18 века, да? А, он имеет на, в виду... Э, он он с... начинает, по Отлично. сути, с Золотардынских времен, перечисляет всех там ханов, потом Казанского ханства. А основная часть у него описана, вот, которая касается уже непосредственно 18 века, это... 30-е и 40-е годы 18 века, но написано это было уже после Пугачевского восстания. Это тоже там четко понятно, видно, исходя из текста. То есть это 60-е, 70-е годы XVII века. 70-е годы, наверное, 18-й века, получается. 70-е, 80-е годы он написал где-то. Это эпоха II. Да, да, в эту эпоху он написал вот это произведение. Оно сейчас хранится в Санкт-Петербурге. Было обнаружено, по-моему, в Астрахане. где-то там. Как-то туда она попала Но очень интересный документ сам по себе Вот И вот что мы видим да? Что бросается в глаза Вот еще раз хочу сказать Бросается в глаза отсутствие термин татары да? И кстати булгары А кто там есть? А там есть казанские чуваши Там есть черемисы Там есть мещеряки Казанские чуваши Пермские чуваши Русские И казахи и, кстати, самое интересное, именно казахи. Там они называются не киргизами, как в русских источниках, а именно казахами. Вот, а, вот наверное, если я там, может, по-моему, никого не забыл. Вот эти народы. Понятно, что... А, ну и башкиры, естественно. Причем башкиры перечисляются по племенам там, по всем. Но просто при этом нужно понимать, что... Это, конечно, не, не народы в том понимании, как мы привыкли понимать. Да? То есть это больше сословия, наверное. Кстати, там же упоминаются бобыли, по-моему. Если мне сейчас уже память не изменяет, я там уже могу с другими документами путать. Я там еще прочитал, когда готовился к программе, еще несколько документов почитал на эту тему. вот. Э, но э, Возникает вопрос, а где татары? и когда татары приняли этот этноним. То есть э, ты хочешь сказать на основании одного этого документа, во случае, на основании одного этого документа, что еще в 18 веке, времена Екатерины II, татары себя татарами не называли, не ощущали, и в документах, которые они писали, они себя так не называли. Ну, на, самом, на самом деле это не один документ. А, документов, где отсутствует этноним татары, по 18-18 веков очень много, когда идет речь о народах, которые населяли Татарстан, их много. Вот. Но татары там тоже присутствуют время от времени. Но, нужно, но я, насколько правильно понимаю, первоначально под татарами, по крайней мере в Поволжье, понималось население, которое проживало в городах, и служилое население. Да, то есть были, было такое понятие «служилые татары». Кстати, относится это не только к мишарям, это относилось и к казанским татарам. Среди казанских татар тоже были служилые татары. И они этот статус, вероятно, имели еще со времен казанского ханства. Эти татары были. А вот то население, которое жило в селах, оно именовалось «Ясачная Чуваша». Потом из исторических документов, где-то во второй половине 17 века, в начале 18 века, ясачная чуваша куда-то пропадает, и на ее месте появляется ясачная татара. Да, вот, по крайней мере, я вот сам, да, мои предки, как раз вот, из вот этих ясачных татар, которые раньше были ясачными чувашами. И дело не в том, что вот, на самом деле татары эту тему, так скажем, стесняются, и избегают. Но дальше избегать ее будет тяжело. Этот темен у нас просто как-то вот так стыдливо все время чуваши меняют на татары, наши историки, когда пишут какие-то свои работы, чтобы не смущать читателей. На самом деле это вот постоянно подмена этих понятий, она не может продолжаться. То есть рано или поздно все-таки нам нужно будет объяснять, да, что современные татары это потомки и тех людей, которые назывались естачными чувашами. А, или казанскими чувашами, как в некоторых документах, перскими, пермскими чувашами. Но нужно понимать, что это не, то, не те чуваши, под которыми мы сейчас понимаем чуваши. Да, точнее, не совсем то. Это не совсем одно и то же. А, но поскольку этот вопрос плохо изучен, в чувашии, конечно, очень много материалов этому этнониму посвящено, но они, понятно, дело на свою сторону тянут. А наши историки, вот и хочу сказать еще раз подчеркнуть, это избегают. И поэтому м, до конца понять, э, кто такие были Чуваши, сейчас сложно. Э, вот, допустим, среди чувашских ученых есть мнение, что Чуваши – это первоначально обозначало слово «земледелец». Вот. Кто-то там это со словом сувар связывает, кто-то вот, со словом «земледелец» и так далее. По-разному мнение есть. Вот. Я хочу обратить внимание, что еще в 1565 году в татарской слободе жили и татары, и Чуваши. И те, и другие были мусульманами. И... и но, опять же, возникает вот вопрос, на который, говорю, у нас нет ответа. Вот те чуваши, о которых идет речь э, в XVIII веке, они на каком языке... ой, в XVII веке, на каком языке они говорили? Во времена Казанского ханства на каком языке они говорили? На том, на котором говорят чуваши? Или они говорили какая-то часть на современном татарском, а другая на чувашском, да? Либо какая-то часть отказалась от Чувашского и перешла на современный татарский. Вот на эти вопросы пока нет ответа. Потом, насколько они были исламизированы, да, то есть это была общая монолитная какая-то часть населения с определенными религиозными воззрениями, или они, допустим, тоже разделялись, какая-то часть была мусульманская, какая-то часть языческая, да, вот тоже на это нет ответов. Ну, опыт больших религий, к которым относится ислам, показывает, что а он был принят здесь еще в девятом веке, в начале девятого века, на территории Поволжья, о чем, вообще-то известно это. В течение двухсот-трехсот лет это вполне достаточный срок, чтобы исламизировать, деле, все податное население территории. И в данном случае пример тоже Руси, Киевской Руси, когда крещение принято при Владимире Красное Солнышко тоже в X веке, пандон, в, а, в течение 200-300 лет а, укореняется очень плотно а, за счет, понятно, сети епископатов, сети монастырей. И через 200-300 лет язычество, не, оно присутствует, оно заметно, оно, оно остается в традиции. Очень часто... А, языческая традиция, она смешивается с христианской традицией, но, тем не менее, население становится крестьянами, то есть православными, сейчас, в данном случае, христианами. Ну. Вот Мне кажется, что и в Поволжье, при той мощи, которая идеологической составляющей, которую представлял собой ислам, 200-300 лет вполне достаточно, чтобы сформировать стойкое религиозного самосознания, к тому же к тому времени, в те времена а, еще национального самосознания не было и люди разделяли себя по, именно по религиозному признаку, и ну, там не было а, Иудея, Илина, Римлянина, все были в данном случае мусульманами. Там, Чувашин и черенис, если он принимал ислам, это все было податное население, с одной стороны, а с другой стороны, они все ощущали себя именно по религиозному признаку и разделяли, отделяли себя от других именно по этому признаку. Я думаю, что все-таки сравнивать э, Казанское ханство, да, в тот момент, когда, в принципе, э, от которого, наверное, мы можем, наш народ может действительно там вести свой отчет, какой-то реальный, более менее э, не стоит сравнивать с Русью, потому что в Казанское ханство именно из московского государства вбязали черемисы от крещения, потому что в Казанском ханстве им позволяли исповедовать языческую религию, в отличие от, от Руси. Удивительный факт, но это так. Дело в том, что ханафитский масхаб, которого придерживались предки современных татар, он позволял по опыту Индии по крайней мере, да, по опыту Индии, признавать местных язычников, так скажем, терпимой религии, брать с них налог, который платят неверные люди, и спокойно жить в этом государстве. Поэтому язычество в Казанском ханстве было до тех пор, пока сюда не пришли уже русские миссионеры и не начали навязывать православную веру. Ну, надо еще, наверное, добавить в том, что Золотая Орда вообще была очень веротерпимым государством, и, и традиции Золотой Орды, из которой выросло Казанское ханство, в общем-то, они, видимо, сохранялись. Ну, возможно, да, с этим связано. Но вот если, опять же, возвращаться к теме э, Чувашей, да, э, я считаю, что пока мы не дадим ответы на многие вопросы, связанные с этим э, этнонимом или там социальным статусом, нам очень сложно будет... Э, понять правильно историю а, нашего народа. Хотя здесь нужно обратить внимание вот на что. Да? Современные татары — это многокомпонентный народ. И, допустим, в Татарстане он состоит как минимум из казанских татар и из татар мишарей. Татары-мешарей а татары пришли сюда в XVIII веке. В документах они называются «мещеряками». В русских документах. И в той же рукописи, про которую мы вначале разговаривали, а тоже они там обозначены как мещеряки. Это люди, которые... То есть, они этот субэтнос, он формировался уже в пределах Московского... Не, начал формироваться тоже в Золотой Орде, как и казанские татары, да? Но вокруг других городов. Почему? И диалекты разные, и а, много что отличает казанских татар от мишарей. Они формировались вокруг таких центров, как Наровчат, Темников позже, да, там, а, возможно, вокруг Мещерского городка, который впоследствии стал Касимовским ханством, а, но, городом Касимовым, да, но нужно понимать, да, что, когда появились там Касимовские татары, они не смешались с мишарями, это все-таки разные вещи, тоже нужно понимать, и обратите внимание, да, я сейчас назвал города, вокруг которых формировались мишари, Крымские татары вокруг крымских городов формировались, астраханские вокруг Астрахани, казанские вокруг Казани, касимовские вокруг касимова, сибирские татары вокруг сибирских городов формировались. Интересный момент. Все те народы, которые называются татарами сейчас, они все формировались вокруг городов. А те народы, которые не имели своих народов, городов, да, кочевники, тоже татары как бы золотой орды, они татарами не называются, Татары Если Золотой нет, Орды – это как? Жители Каз... Золотой Орды, скажем так, или поданы Золотой Орды? Татары Золотой Орды – казахи, узбеки, башкиры, нагайцы – это все татары Золотой Орды. Но они татарами не называются. Это очень важный момент. То есть, этноним татары восприняли те, кто жили в городах. И, наверное, это можно объяснить тем, что современный татарский народ формировался в городах абсолютно из разноплеменных народов, да, где он как бы под воздействием ислама создал свои много такие самобытные культуры, но поскольку городов было много и у каждого было, был свой очаг, то понятно, что и поэтому и татары очень разные. Казанские татары отличаются, еще раз хочу сказать, от татар Мишарей от казанских татар, от Нагайц, ой, от Астраханских татар и татар. У нас есть отличия, потому что у нас разные города вокруг которых мы формировались, вот. А когда мы говорим про чуваши, это не относится к Мишарям, это не относится к другим группам татар. Это относится именно к казанским татарам. Да, а казанский татарин он чем отличается? Он тем отличается, что он щекает. Он говорит, почему? Потому что. Вот если он говорит, почему? Потому что, то это казанский татарин. Да, мишаря, они цокают и чокают. Вот. Поэтому вот это нужно разделять, это нужно понимать. Но вот и те люди, которые называли себя татарами, во времена Казанского ханства. Они, вероятно, тоже проживали в Казани. Какая-то часть, может быть, жила там в Заказании. Вот. Но в целом подданные Казанского хана, которые жили на территории Казанского ханства, именовались Чувашами. По крайней мере, я не буду говорить, что это был этноним. В то время национальностей, конечно, не было. Вот. Но они в документах идут под этим названием. Хотя, а если мы возьмем, кстати, Мишарей, то они были в, своей, в своем большинстве служилыми татарами. Но это не значит, что среди казанских татар тоже не было служилых. Были служилые татары, но после падения Казани их осталось очень мало. Их осталось очень мало. И то, что татары в XIX веке, практически только в XIX веке, этноним татары приняли как самоназвание, да, когда формировался уже буржуазная нация татарская, это, наверное, был правильный ход, потому что этот этноним объединяет всех наследников городской культуры золото которые формировались во время Золотой Орды. И тут, допустим, не стоит э, трагедию из этого делать, да, то есть, но нужно понимать свои корни. И если наши предки в документах назывались чувашами, а не татарами, да, то есть... Об этом не стоит молчать. Да, это было так. Да, мои предки назывались чувашами согласно документам. Хотя, еще раз хочу сказать, не совсем понятно, какой смысл в это вкладывалось в то время. Но мы, татары, татары и казанские... Есть, когда говоришь, какой смысл вкладывалось, непонятно, возможность просто обозначала все податное население этой территории? Нет, все не обозначалось. Потому что были еще черемисы, были еще в отяке то есть, ну, это было четкое разделение, потому что черемисы в Атяке относятся к виноугорским культурам, а чуваши, как, тем не менее, к тюркским культурам относятся. Да, да, да. Но я когда говорю, что я не понимаю, как, какой смысл вкладывали в понятие чуваши в тот период, я имею в виду, что я не, пони, я не понимаю, учитывалось ли язык отличный от татарского, да, кипчакского, на котором сейчас татары говорят. Может быть, язык отличался, может быть, можно предположить, что... Наши предки Чуваши, ясачные Чуваши, говорили не на том языке, на котором мы сейчас говорим. Вполне возможно. Может быть, и исламизация была у них очень на низком уровне, что я вообще не исключаю. На территории Казанского ханства, безусловно, ислам так или иначе проник во все селения. Да? но Просто уровень исламизации был очень низкий, это однозначно. И те люди, которые потом, даже будучи мусульманами, крестились, они же были просто исламизированы поверхностно. Да? То есть, понятно, что их там к исламу не принуждали, но, находясь в исламском государстве, они его воспринимали, хотели они того или нет. Вообще, я считаю, что такая наиболее сильная исламизация, наиболее глубокое проникновение ислама именно в простые народные массы, в крестьянские, у нас по Волжье произошло как раз, наверное, под воздействием попытки христианизации, когда в противовес христианству, которое здесь навязывалось, местное население предпочитал углубляться в исламе. И в XVIII веке, наверное, и наибольшая такая, наверное, наиболее глубокая исламизация и произошла, которая продолжалась еще в XIX веке. Да? Если мы возьмем некоторые деревни которые в, нач... в конце XVIII века числились чувашскими, в 19 веке они вдруг начинают заявлять, что они татары, и всегда исповедовали ислам, и требуют, чтобы их э, признали татарами-мусульманами, э, которые были крещены, я имею в виду. Да, вот, то есть были такие деревни, которые считались крещенными чувашскими, или смешанные с татарскими. Да? Вот, допустим, есть такая деревня Туболгатау э, в Новошашминском районе. Судя по документам, она наполовину была татарская, наполовину чувашская. Они были крещены. А в XIX веке они подняли практически весь Чистопольский уезд на уши и требовали, чтобы их приняли ислам Мало того, То есть они не, не просто сами хотели перейти, вернее, не перейти, они и были мусульманами. А, не просто они хотели, чтобы только их признало государство мусульманами, но они начали активно подбивать это и все остальные селения а, Чистопольского уезда. А, и именно из а вот этой деревни вышел а, такой лидер, вот этого движения по фамилии Самигулов, сейчас вот имя я уже запамятовал, а, Самигулов, который м, был, э, со, содержался в тюрьме Казанской, я не знаю до конца, чем, чем его судьба закончилась, потому что его биография, к сожалению, плохо изучена, но м, их борьба к, увенчалась успехом только в 1905 году, когда Николай II подписал указ... Манифест. Манифест. О свободах о свободе вероисповедания лицевой совести вот когда мусульмане которые числились христианами наконец-то получили возможность открыто исповедовать ислам и вот жители вот этого деревни, она тогда называлась никиткина там их несколько никиткиных было верхней никиткина новая никиткина еще какая-то никиткина вот сейчас это был они официально начали исповедовать ислам когда Альнар, ты говоришь о том, что не надо использовать здесь исторический опыт Руси, например, и сравнивать его с положим, я немножко не соглашусь. вот как он, по какому позиции? Дело в том, что этнонимы очень часто, самые этнонимы возникают каким образом? Та же Русь, это же, ну, в общем-то, <къем> вполне доказано уже, что это, ее создали викинги, варяги, русы в те времена, это были германцы из э, Скандинавии. И э, такая же история была. И после уже, когда они приходят сюда, они становятся дружинники или хускарлы э, варяжского какого-то вождя, конунга. Они становятся боярами, превращаются. Они становятся... Через какое-то время они симилируются, но они дают название этому региону. И по этому названию начинается через какое-то время называть себя народ. Очень хороший пример даже не только с Русью, это пример очень хороший, например, с Болгарией в Дунайской, да? когда, в общем-то, относительно небольшая группа э, кочевников, болгар, э, перешла с территории Причерноморья в, в, на территорию современной Болгарии, на Балканы и дала название всему населению, которая потом в итоге приняла это название как самоназвание, э, хотя э, этнически, генетически, она не является... Э, предками тех народов, которые пришли. Но это была верхушка, это были лидеры. И одна особенность, когда приходят завоеватели, если речь идет вот о геноциде, как, э, то очень часто просто одна верхушка меняет другую верхушку. Да, как правило, эти люди перебиваются, вырезаются, несут потери, но податное население оно остается. И вот в этом плане хороший пример э, с венграми, потому что венгры считаются это угорский народ, но те данные генетические поля которые сейчас есть, они показывают, что это автохтомный народ этой территории, который там жил с незапамятных времен, но практически по генетическому типу не отличается от окружающих народов. При этом у них другой язык, а, немножко другое самосознание, но в свое время верхушка, да, была венгерская верхушка, которая пришла сюда, вот она обосновалась, она собирала дань с этой территории, это были потом крепостные крестьяне, и вполне возможно то, что мы называем, то, что ты вот вел ворот Казанские Чуваши, как обозначались, это тот самый пример, они существовали времена булгар, то есть булгары тоже были, пришли сюда в качестве завоевателей и создали верхушку, элиту, по большому счету. Их тоже было не так уж и много, а это было податное население, и вот те же исследования, у нас здесь в прошлом году был профессор Болановский, когда мы с ним разговаривали, это самый известный как раз палеогенетик в России, когда мы с ним разговаривали, он сказал, что ну, по генетическим признакам татары не отличаются практически от, ну не сильно отличаются от народов, очень большой компонент, синого-угорский большой компонент, очень большое смешение там, с теми же самыми чувашами, очень похожие э, генотипы. То есть вполне возможно, что это то самое автохтонное население, которое жило здесь, там, ну, с каких-нибудь незапамятных времен. Периодически приходили новые завоеватели, они организовали здесь верхушку. поэтому верхушка давала название государству, Булгары-Булгары. Казанские татары, это те татары, которые пришли с Улу-Мухаммедом, 10 тысяч воинов, которые, ну, или перебили, или инкорпорировали местных ханов и их бек, беков, и стали помещиками дворянами создали сословие служилых татар, потом впоследствии названные само собственное население, которое сопало землю, похало его, сабантунечило, Оно как сохранялось не запамятных времен так и сохраняется. Но при этом, конечно, они впитывали э, культурные коды пришлых, э, впитывали какие-то тот же ислам очень сильно повлиял в итоге, в конечном итоге сформировал этот народ и самосознание сформировало в том числе отличие, от, ощущение отличия от других. Мне кажется, это очень важный момент, и когда мы говорим о этногенезе, и говоря о том, что мы были не татарами, там, да, названия у нас такого не было очень долго, надо понимать, что, говоря о под, податном населении, которое существовало, ясачное населении, оно вполне возможно так себя не воспринимало, потому что для всех них это были э, пришлые завоеватели, по которые мечи, налог требовали. Которые требовали налог, ясак, да. Большой разницы не возникало. Конечно, безусловно. Надо и Мухаммедя распомнить, да, который нелестно отзывался о татарах, средневековый поэт. Но да, я абсолютно согласен, да, что татары этот этноним нам принесли с Крымского ханства, по сути дела. Я не думаю с Крымского ханства, потому что это, скорее всего, с улу Мухаммедом пришло. Это был Золотоордынский хан, и четкое понимание, что татары и золотоордынцы на Руси, в, деле, в русских источниках, было однозначно. Ну, возможно, то есть в любом случае нам это пришлось из Золотой Орды, этот этноним, мы его восприняли, а мы себя... Ну, кстати, даже тогда татары не сильно знали, называли казанцы. Если смотреть в летописях очень много, обычно назвали казанцы, казанцы, вот. крымцы, казанцы. Но а, татары даже в русских летописях... Ну, это была просто одна какая-то парад... большая сила. Парадокс тут вот такой есть, да, когда э, любят так говорить, что вот мы-то настоящие татары. Да, там, вот мы, я, я настоящий татарь, я не Мишарин. Вот. На самом деле Мишари татарами начали намного раньше называться, чем казанские татары. По крайней мере, та часть казанских татар, которая вышла из Чувашии. Да, надо понимать, что казанские татары это не только исачные Чуваши, это еще и служил татары в том числе и масса других народов, которые влились. Вот. Поэтому вот такие дела. Я абсолютно согласен, да, так оно и было, и мы этот этноним воспримели, сейчас мы татары, нас очень много, мы очень разнообразны, и, кстати, меня это тоже очень сильно радует. Вот у нас есть представители, которые считают, что мы там должны как-то усредняться, должны забывать свои какие-то корни. Я вообще не сторонник этого. Я считаю, что наше разнообразие, то, что мы... Я вообще считаю, что мы не просто должны ценить да, свое там происхождение казанских татар или мишарей Я считаю, мы даже должны ценить свое, э, свои особенности деревенские да, Потому что э, татары очень долго были агроризированным народом Мы все практически еще не забыли свои сельские корни И те особенности произношения, каких-то лексики, которые вот есть э, в наших деревнях Даже это нужно хранить и ценить не надо ничего усреднять. В этом плане мне очень интересен опыт немцев, где в каждой земле люди говорят на своем диалекте и не делают из этого никакого, никакой трагедии. Причем некоторые немцы там друг другу даже понять им сложно. настолько ну, На самом деле они делают эту трагедию, там, например, в начале 19 века, когда они были разобщены на отдельное государство в рамках там, Висфальской системы, когда там было... Но они сейчас неплохо живут, каждый говоря, Нет. на своем диалекте, и все их, в принципе, в целом устраивает. Есть у них э, литературный язык, который их объединяет, есть их общая культура. — Кухдойси. — Да, думаем. и поэтому я думаю, что татарам нужно идти по этому пути. Я вообще, допустим, сторонник, что... Да, у нас есть, как скажем, литературные нормы, э, и произношение, да, там на, на основе казанского диалекта сейчас э, внедряют как э, какой-то эталон разговора. Но когда в некоторых школах татарских... Учителя ставят тройку а, татарину за то, что он говорит на мишарском диалекте, это недопустимо, а у нас это есть. А, мало того, я считаю, что если не дикторы, то, по крайней мере, ведущие за кадром на а, телевидении Татарстана вполне могли бы говорить на мишарском диалекте. А, не, с одной целью, чтобы развивать этот диалект, а с другой стороны, а, для того, чтобы остальные татары научились его понимать а, легко. На тот момент, если они окажутся среди мишарей, чтобы по крайней мере им не приходилось перестраивать свои уши, действительно, потому что когда первый раз, допустим, казанский татарин с мишарином сталкивается, то есть ему тяжело бывает понять его речь, поэтому а переделывать мишарей не нужно. Вот так получилось, что у казанских татар сейчас в руках возможность развивать литературный язык, и вот идет попытка это. Да, это, это, рус, это путь русского народа. Вот а, они идут к унификации, а, у них, а, они создают очень жесткие какие-то там а, требования к литературному языку, стандарты. Ну, я не сказал, что это путь русского народа, это пути французского народа, это путь очень многих. Народов, возможно. Которые... Я считаю, что нам по этому пути не идти не стоит а, не стоит. Мы народ разный по своему составу. И у нас должна идти стратегия выживания такая, так скажем, многовекторная. И язык у нас должен быть разнообразный. И при этом мы должны друг друга понимать. Вот. Я бы с удовольствием запустил бы Мишарскую радиостанцию. Там песни могут быть разные звучать, а дикторы, чтобы, допустим, на Мишарском говорили. Почему бы нет? Я думаю, что эта радиостанция пользовалась бы большой популярностью не только в Татарстане, но и за пределами Татарстана. Мы сейчас видим, что... В Мишарских областях России практически полностью татарский язык уже изгнан. Если в Татарстане это только вот еще первые шаги идут, там его изгнали. И люди не читают уже по-татарски там. Не могут читать, но надо, чтобы они хотя бы эту речь слышали. И поэтому такая радиостанция, да, Мишарская, она большим бы... Я, на мой взгляд, пользовалась бы большим спросом. И самое главное, она бы развивала этот диалект в какой-то мере сближало бы с казанским диалектом это тоже нужно нам нужно не разделяться а сближаться но тем не менее сближаться это не значит а, уничтожать у них очень много интересных и оборотов красивых и лексика интересная своеобразная. И, а, но самое главное даже в мешарском диалекте наверное не лексика и не произношение а манера говорить вот она интересна. И это скопировать-то не так просто бывает. Поэтому такую радиостанцию было бы послушать. Очень многим интересно было бы, на мой взгляд. А, ну что ж, я думаю, что наш разговор, в общем-то, подходит к концу. Очень любопытно было а, узнать о том, что происхождение большинства казанских татаров по источникам в, самом, в прежних названиях обозначались как Чуваши. Это для многих, наверное, станет сюрпризом. Вот. Разумеется, это все еще не подтверждено там, и не стало минстримной теорией. Тем не менее, такие источники есть, и их нельзя игнорировать. Ну что ж, уважаемые телезрители, наш разговор подходит к концу. У нас в гостях был журналист, краевед, блогер Ленар Ра Раифович Мефтахов. Я ведущий Рустам Вафин. До новых встреч. До свидания.